Добрый день! Сегодня мы с вами научимся делать вот такие сердечки-закладочки. Вот можно посмотреть в качестве примера, как их можно использовать. Так приступим. Для этого нам понадобится вот такой листочек квадратной бумажки. Приступаем. Складываем листочек пополам. Вот таким образом. и стараемся делать теперь складываем вот эти два кончика к этому кончику Вот так. Далее мы с вами вот эту часть загибаем к этой точке. Вот так. Далее мы с вами вот эти две два две части. Сгибаем таким образом, чтобы примерно вот эта половина была равна вот этой половине. Вот таким образом. И, И заправляем их вот в этот карманщик. Вот таким образом. Теперь мы с вами загибаем вот эти две стороны вот по этим линиям и вот эту сторону, видите, да, Сюда. вот таким образом, вот, смотрите, вот так, и вот так, вот так, вот, смотрите, Далее мы загибаем вот эти две точки, вот к этой точке вот таким образом, вот так. и с этой стороны. Вот так. И осталось нам согнуть вот эти две точки к этим точкам вот таким образом так. и вот так сердечко готова, и вы можете теперь его использовать по назначению. Вот, таким образом. Спасибо за внимание.